Я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать, эти облака Фиолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах Есть так красивые я перестаю дышать Звуки на минимум, чтобы не мешать Эти облака Виолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах. Ехать некуда, но и хоть куда Плыви на пятого утра, походу, все Приехали, ехать некуда водная звезда, виски и кусочек льда Ладно, все приехали Малиновая лада, малиновая закат Хотела на Канара, везу тебя замка Холодный, как Россия, красивый, холостой Тебя все звали с ними, а поехала со мной Малиновая лада